Всем привет! На связи Международная ассоциация независимых инвесторов. Подбираю очередной портфель, решил поделиться инвестиционной идеей. Таблица, как всегда, помогает в этом. Таблица фундаментального анализа можно фильтровать по любым параметрам, подбирать компании, но таблица выставляет баллы. На это можно. Ориентироваться, я отфильтровал по предполагаемому проценту роста прибыли в, в следующем году. Вышло несколько компаний. Одна из компаний показала просто гигантские проценты. Это тысячи процентов. Ну, думаю, может быть, здесь и есть какая-то ошибка, но все равно решил обратить внимание на эту компанию. Ну и оказалась такая ну, неплохая, интересная. вот Называется Alter X. В описании здесь в таблице написано, что занимается программным обеспечением. Ну и, в принципе, все. Решил копнуть чуть побольше, зашел на сайт. Оказывается, компания предлагает автоматизацию аналитики, то есть она собирает по компании всю аналитику, ее компонует, делает графики, выводы, позволяет очень быстро обнаружить какие-то прорехи и наметить точки роста. Вот. Причем э, фишка этой компании в том, что это очень простой интерфейс. Он э, практически такой же, как э, Excel, но функционал у него гораздо выше. И сразу же можно э, эту аналитику показывать, э, различные графики и все такое. Ну То есть все интуитивно понятно и очень просто в этом разобраться. Э, еще одна фишка, то что эта компания не зависит ни от каких облачных сервисов, она сразу сервер устанавливает прямо здесь, вот в компании. Ну, если это необходимо, она может, конечно, и облачное решение предлагать. И, и предлагает это, но здесь э, в том, что она не нарушает инфраструктуру самой компании, то есть она берет э, отчеты и аналитику с того, другого, третьего отдела, соединяет их, независимо от того, в каких там э, документах, какие документы, каким образом она предоставляется, все это перерабатывает и выдает конечный результат. Вот э, в этом интерес э, интересная сам подход компании вот это простота и легкость вот этой обработки информации ну и доступность также руководство говорит что все пользователи, 50 миллионов пользователей Excel, они легко перейдут на X, потому как здесь интуитивно понятный интерфейс и написано точно на таком же языке. Соответственно, им будет легко перейти, потому что возможности здесь в разы больше. Интересным является еще и то, что компания говорит о том, что можно в принципе освободить такую ставку как аналитика в компании, потому как здесь подключается еще и искусство интеллект, ну и э, потенциал роста этой компании увеличивается еще за счет того, что <coughs> в принципе не было возможности работать на iOS, ну на яблочных решениях и сейчас это так, такой браузер, который работает теперь на любом устройстве. Вот, то есть и это позволит им зайти в те компании, которые работают только на макбуках. То есть это еще одна точка роста. И самое интересное в компании, что они объединились усилиями с компанией КПМГ. Это компания, которая предоставляет бухгалтерские услуги. Это компания, которая входит в четвертку крупнейших в мире компаний, которые предоставляют именно эту услугу. И X в связи с этим внедряет опыт работы КПМГ в плане налоговой отчетности, потому что именно этот момент у компании занимает больше ресурсов, и именно в этом компоненте нужна сильная аналитика. Вот. Ну и, соответственно, Альтеррексов вот таким образом усиливает свой продукт, и за этим, скорее всего, должно быть неплохое восхождение акций честно говоря компания на самом деле э, ну такой вот середнячок 30 баллов это не туда не сюда и здесь видно что есть и долги но вместе с этим есть и достаточная ликвидность рентабельность хромает и все это из-за того что компания три э, года практически инвестируют немалые суммы это порядка если сложить инвестиции чистые ну вот чистые денежные средства от инвестиционной деятельности то они сравнимы э, с акционерным капиталом компании то есть она инвестирует столько сколько у него есть у нее есть э, акционерного капитала даже больше. Ну, потому что по цифрам видно, что последние два года достаточно большие э, были взяты кредиты, но это обосновывается тем, что X усиливается компаниями. Приобретение э, компании происходит практически каждый год. Но это говорит о том, что, ну, вот в плане такой софтовой компании это отличный знак и такие э, неплохие перспективы. Поэтому вот несмотря даже на те цифры, которые показывают и таблицы, и отчеты, и то, что в принципе прибыль этой компании так, через год что ли появляется. То есть вот в семнадцатом минус, в восемнадцатый-девятнадцатый неплохо росла. И вот по итогам двадцатого года минус по чистому доходу. Компания может себе это позволить, потому как а, перспективы руководство видит и <coughs>, нанимает и сотрудников, и подключает а, сильные организации себе в партнеры, ну как КПМГ. Вот. Ну и по вернемся к графику. А, на данный момент она находится достаточно низко и близок тот момент когда она начнет из этой ямы выбираться может конечно опуститься до уровня и ниже ну скажем до 60 долларов но думаю что ниже она не пойдет и можно на этом уровне где-то подбирать но это неплохой такой среднесрочный актив который может дать неплохую прибыль видно что максимум там за 180 поэтому в два раза получить на прибыль это неплохая инвестиция вот в принципе чем хотел поделиться с вами в этом видео ну и если вам необходим такой инструмент как таблица фундаментального анализа то проходите по ссылке и узнайте условия получения до новых встреч пока